Друзья, всем хорошего настроения. С вами Оксана Смирнова. Сейчас я расскажу вам, как проходить процедуру верификации. Заходите к себе в кабинет, в разделе «Настройки», нажимаете на кнопочку и переходите в свой кабинет. Там в разделе «Настройки» обязательно нужно проверить все свои данные заполненные. Это e-mail, имя, фамилию, адрес. На английском языке, конечно, чтобы все было. Индекс, город, страна, номер телефона. И поставили дату своего рождения. Нажали на галочку «Получать e-mail оповещения» и нажали на кнопку «Save» «Сохранить». После этого переходите в раздел «Applaud Cuts». Здесь мы выбираем раздел Ссылки, нажимаем Сообить. Дальше вы должны загрузить свою фотографию, ссылки, которые вы сделали. Фотография обязательно должна быть четкая, без шляпы, без очков, сделали себе фотографию и можете нажать Загрузить фотографию. Одна из основных ошибок, если партнеры делают свое фото документов, ссылки и отправляют себе на Телеграм, на WhatsApp, на Skype и так далее. Тут происходит моментальное сжатие. Чтобы такого не происходило, если вы собираетесь загружать фотографии именно с ноутбука, с компьютера, тогда вам нужно обязательно отправить свое фото и фотографию своего паспорта к себе на электронный ящик. В разделе выберите формат «Крупный», чтобы у вас не было сжатия. Если что, вы уже у себя на компьютере сможете сжать, это будет уже по вашим размерам, а не автоматическое сжатие, если вы будете отправлять автоматно свою фотографию на WhatsApp. Смотрите, какие должны быть требования. Документы обязательно должны быть читаемые. Все углы ваших фотографий, загранпаспорта или водительства должны быть видны. Документ, удостоверяющий личность, чтобы не истек. Посмотрите на размеры. Какие подойдут размеры. Вот, 804 килобайта. Чуть меньше тоже можно. И самое главное, вот посмотрите, как справа, чтобы у вас все края были видны. Четкий документ, считаемый без бликов. Все четыре уголка видны. Это главное требование. Загрузили селфи, переходим в раздел «Загрузка паспорта». Если вы будете загружать загранпаспорт, то выбирайте первый раздел «Это паспорт». Тогда вы можете уже ставить на загрузку свой паспорт. Разворот. Одна фотография. Если вы собираетесь загружать национальный паспорт, это может быть ваша ID, тогда нужно сделать фото двух сторон у вас будет открыт раздел при выборе национальный паспорт национальная ID у вас откроется два окошка для загрузки ваших фото если вы будете загружать российский паспорт тогда это должен быть разворот с фотографией и разворот с пропиской также вы можете загрузить водительское удостоверение также с две стороны проходит буквально сутки и у вас аккаунт верифицирован. Если у вас не проходит верификация 2-3 дня, значит что-то не в порядке с вашими документами. Можно смело заходить, переделывать документы и загружать новые, которые отвечают всем требованиям. На этом все. С вами была Смирнова Оксана. Всем успехов и пока!